Всем привет, девочки! Сегодня я буду готовить салат грузинский. Это салатик из свежих овощей с очень вкусной заправкой. Для салатика я буду брать помидорчики, огурчики, перец, салатный лук, большой пучок зелени, я буду использовать петрушку, укроп, кинзу, хороший горсть грецких орехов. И для заправки я буду использовать чеснок, уксус 9%, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Огурчики я нарезаю вдоль И вот на такие ломтики Так, ну вот смотрите Помидорки черри, они достаточно маленькие Я их порезала пополам А те, которые побольше, если вы берете Вот на такие кусочки И не крупные, и не совсем мелкие Вот так Так, ну вот смотрите, перец также нарезаю Все соломкой Луковицу нарезала вдоль, потом на половинке, чтобы получились полукольца. Вот зелень я, скажем так, ощипала от стебельков и сейчас мелко шимплю. Грецкий орех сейчас вот в ступке а, я измерчу. Можно это сделать ножом, можно это сделать в пакете и раскатать скалкой. Тогда получится такие маленькие кусочки. Я делаю маленькие порции, чтобы у меня вот эти орешки совсем такой каши с не получились. Вот, примерно вот такими кусочками сейчас я вам покажу, должны оставаться орешки. Чеснок измельчаем удобным для вас способом. Можно через пресс, а можно вот как я порубив его ножом так вот приступаем к заправке вот. я в миске смешиваю чеснок рубленый к нему добавляем ложечки 4 оливкового масла можно даже 5 потому что у меня получилась достаточно большая миска салата так, 5 ложечек. И 2-2 с половиной ложечки 9% уксуса. Чуть-чуть попробуйте лучше, чтобы не переборщить. А туда же добавлю перца немножко черного молотого и соли. Все перемешаю и дам немножечко вот этой заправки настояться. Прям минут 5-10. Салатик полевая заправкой. И сейчас все перемешаю. Аромат, девочки, невероятный зелень. Я обожаю кинзу, я ее как раз сюда ложила. Сейчас салат наш перемешиваем. Очень вкусный салат, девочки. Прям кушаю и за уши, что называется, не оттащишь. Желаю всем приятного аппетита. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Заходите на мой кулинарный сайт всем пока